с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы с вами свяжем вот такой вот модный аксессуар косыночку прошли девчонки еще в прошлом году но как-то я потерялась затерялась и не сделала и вот делаю сейчас заранее чтобы у вас было время вижу из пряжи из пуха норки осталось у меня прошлогодняя от жилета и как раз один моточек я его и использую вот перемотала вот хватит одного мотка так что ссылочку под видео я оставлю на Али, алиэкспресс один моточек закажите с бесплатной доставкой и к осени как, вовремя он к вам при, придет а скажите за вечер очень быстро это все вяжется вот смотрите я перемотала вяжу как бы в 4 нити ну то есть это две основные две дополнительные нити дополнительно идет в комплекте продается пряжа так что кто будет спрашивать но ну, я думаю уже изучили все эту пряжу вот один моточек я перемотал отмотала как бы и в четыре сложения вяжу то есть две основные две дополнительные я постаралась максимально как бы упростить эту вещь чтобы адаптировать ее под любой размер чтобы вы на ходу ее мерили и могли связать как детскую так и взрослую косыночку можно связать вообще как бактус побольше поэтому как шейный платок поэтому все что угодно по этому мастер-классу вы свяжете то есть вы сможете адаптировать как вам нужно вот итак я сначала думала измерю начну сверху но нет все-таки нужно начинать с трех петель Спица, кстати, у меня 3 миллиметра Я взяла тоньше спицы, чтобы полотно было такое плотненькое, пух норки, пушистенькие, чтобы эта вещь все-таки была такая пушистая, тепленькая, уютная, зимняя. В общем, для начала набираем 3 петли всего лишь. Начинаем с этих трех петель. И вначале первый ряд провязываем. Вязать буду жемчужным узором. Это значит. Одна на основе резинки 1 на один кромочную провязываю изнаночной. Вот один ряд я провязала. И теперь в начале каждого ряда вы вот таким вот образом делаете воздушную дополнительную петлю. Здесь смотрим по узору. Здесь у нас, смотрите, должна быть лицевая, значит вот эту петлю мы вяжем изнаночной. Это наш жемчужный узор. Резинка 1 на один которая потом превращается в жемчужный узор. То есть резинка 1 на один, которая меняется в шахматном порядке. То есть все время вы делаете в начале ряда воздушную петлю и далее смотрите. А далее у вас так и будет получаться. То есть первая петля изнаночная после воздушной, потом лицевая и по узору. Сейчас проверим. Да, оно по одной петле добавляется, так оно и будет все время у вас. То есть в каждом ряду у вас идет ну и что? То есть в каждом ряду у вас будет добавляться одна петля. Вот она, в начале ряда всегда. И всегда после этой петли идет изнаночная. Если вы вязали так, как я. И дальше у вас пойдет как бы смена узора. То есть там, где изнаночная шишечка, у нас провязывается лицевая. Где лицевая, Косичка мы провязываем изнаночной. Так, еще раз. Дополнительная петля. О, а здесь вот, кстати, и нет, не всегда. Значит, здесь вот смотрим, у нас лицевая не всегда. Видите, я ошиблась. Значит, здесь у нас будет изнаночная. Теперь мы эту петлю провязываем лицевой, а следующая изнаночная по узору. То есть в узоре, я думаю, вы знаете этот жемчужный узор. И поэтому... Вам это не составит труда. Изнаночную все равно провязываем изнаночной всегда. Потому что потом мы будем цеплять за нее обвязку. Так, здесь у нас опять. То есть у нас тут чередуется. Один раз лицевая, одна пара лицевой и изнаночный ряд. После воздушной петли лицевая. Один раз изнаночная. Кромочная всегда изнаночная. И всегда мы добавляем в начале ряда петлю вот два ряда я уже провязала теперь у меня будет здесь лицевая значит здесь изнаночная вот так то есть по следующей петле мы смотрим как мы провязываем вот эту первую петлю здесь у нас лицевая и так далее и таким образом этот треугольничку у нас будет увеличиваться и мы вяжем до нужной нам ширины вот здесь у нас видите здесь Изнаночная, значит здесь изнаночная, потому что тут будет лицевая. И вот так, вот так вот я продолжаю вязать. Пробовала образец вязать в два сложения, слишком уж мягко получается, мне кажется, не будет держать форму и не будет того как бы эффекта вот этой косыночки такой. С торчащими этими крылышками вот поэтому решила вот таким вот образом все я продолжаю вязать я вам говорю что буквально за вечер вы себе свяжете стильную косыночку плюс к ней вы можете связать. Кстати, что еще хотела сказать. К этой косынке очень классно будет снудик, который у меня есть. Я вам оставлю ссылку, старенькое видео, который снуд из прямоугольника. Он очень простой, но вот там он связан платочной вязкой, а вы свяжите вот таким вот жемчужным узором. И он тоже сядет прекрасно, и будет вам комплектик вот, из таких вот прекрасных вещей ну и варежки перчатки у меня есть на двух спицах все можно связать я вам оставлю ссылки заморочусь поищу оставлю ссылки на варежки перчатки на двух спицах и на снудик манишку вот из прямоугольника простейшую то есть если вы закажете два мотка пряжи вам не нужно будет во-первых перематывать а во вторых вам хватит на снуд ну, на манишку на косынку и я думаю на перчатки вот в конце видео я по тому сколько у меня уйдет на эту косынку я вам скажу ну, закажите три матка она во всяком случае мангура не потеряется то есть пухнурки не потеряются очень классная пряжа в общем я вам в конце видео скажу два матка или три матка нужно на комплект чтобы и варежки и манишка была все видите Треугольничек, который у нас будет расширяться. Здесь, девчонки, вы вяжите, вяжите, вяжите. Этот треугольник, смотрите, у меня слетели петли, но мне нужно вам измерить. Сейчас я их одену обратно. Вот у меня такой вот треугольник. Значит, я меряю одну сторону. Здесь не обязательно, вы можете у меня это 38 петель. Я остановилась. Сейчас я объясню. 38 сантиметров. У меня закончились нитки. Это не один моток. Я в конце взвешу, потому что, я, кажется, я не была этикетки на этом мотке. И, наверное, я добавляла все-таки до вот этой вот жилетки. Поэтому у меня не целый моток. Здесь голова у меня, значит, если вот так обхват головы вместе завязки. У меня 57 сантиметров. А здесь у меня меньше здесь у меня 50 сантиметров вот но мы понимаем что это вязаное полотно оно, оно вот так вот тянется вот вы можете связать больше и при этом завязывать уже прям не обвязывать а завязывать косыночкой да вот получается косыночка она прекрасно будет тянуться то есть закрыть все петли и уже завязывать ее но я сделаю постараюсь сделать покрасивее вот, я всю эту косыночку за, э, обвяжу шнуром айкорд вот по кругу. Сначала я сейчас обвяжу вот эту вот часть, а потом сделаю завязки и добавлю это все дело, как бы добавлю завязок и закрою шнуром айкорд чтобы сделать такую вот законченность нашей э, нашего платочка, но это, я же говорю, не обязательно. Так, дополнительные петли буду набирать при помощи крючка на дополнительную спицу. Итак, сначала я захватываю ниточку, таким вот образом, крючком перекручиваю, и теперь перебрасываю через спицу нить, захватываю ее сзади, так сейчас нужно затягиваем один снова перебрасываем два и третью одеваю с крючка так теперь вяжу эти петли первая петля вторая петля и третью вот здесь вот немножко неудобно вначале я хватаю вернее третью и подцепляю кромочную возвращаю третью петлю и провязываю вместе с кромочной теперь спицу передвигаю снова вяжу. у нас все время лицевые ряды ряды 1 2 вместе с кромочной и так все время по кругу снова передвигаю один 2 так здесь может быть не кромочно здесь смотрите как ложится тут скорее всего будет в каждой на каждый ряд И скорее всего а так и будет так здесь э, кстати сейчас раз два третью вот смотрите смотрите так чтобы этот шнур ложился ровненько это будет скорее всего не каждая кромочная а в каждый ряд раз раз два да каждый ряд девчонки у нас задействуется то есть сколько у нас здесь рядов сколько же у нас понятное дело в этом шнуре рядов не в каждую кромочную а в каждый ряд Вот таким вот образом я обвязываю по краю всю косыночку. Так, вот я приближаюсь к уголочку, девчонки. И нам его нужно красиво как бы обвязать, чтобы не было загиба здесь. Смотрите, я один раз делаю как бы из кромочной а второй раз вот так вот одеваю как бы и эту и следующую то есть между кромочными чтобы получилось по итогу как бы из каждой из каждого ряда да, чтобы вы не путались чтобы получился красивая ровная обвязка не растянутая, ну и не стянута далее следующая Вот, вот так вот чтобы было, да, что у меня не растянута и у меня не стянуто вот так вот. Так что смотрите, одна петля из кромочная одна петля, вернее захват и между кромочными. И здесь вот, видите, вот этот наш мысик нам как бы вот так вот так вязать его надо, поэтому мы прям сейчас я вам, вам скажу прям сколько раз я зацеплю именно за эти три набранные петли чтобы кругленько обвязать значит одна. Видите, пока ровно, а нам нужно как бы э, закруглить три. вот еще раз 5 и уже пойдем по кромочным вот этим вот и у нас получится закругление раз два и последний раз именно в эту макушечку Ой -ой -ой. получается. И все. И уже можем уходить на эту сторону в кромочные. Далее я вяжу в кромочные. И обвязываю вторую половинку. Ой, а чушь, я сняла петлю-то. Вот ну, таким вот образом все. Вот. Теперь я продвигаюсь сюда. Вот я дошла уже практически до конца, девчонки, вот так вот это выглядит, очень симпатично, закончено. И сейчас я еще провяжу пару раз и закончу на этом этапе, ну, как бы, вот эту обвязку. Так, вот последнее мое присоединение. И что я здесь делаю? Я вот эти все петли одеваю на спицу. Ниточку обрезаю. Вот. Если же вы... Так. Вот. Если у вас платочек большой, либо бактус, и вам не нужно делать дополнительные завязки, то вы здесь уже начинаете закрывать петли просто этим шнуром майкорт. Как это делать? буду делать дополнительные завязки так здесь вот эти петли которые я добрала я тоже вот так вот одену раз два и три то есть мы потом их присоединим вот и у нас будет красивая вот такая вот законченность и еще сейчас хотела посчитать раз два три четыре так, итак, у меня здесь 99 петель. Это значит, что 96 рядов у меня провязано всего. Это я говорю к тому, в дополнение, чтобы вы ориентировочно понимали. 96, 3 петли я набрала. Вот такой вот у меня размер. Точные размеры я вам скажу потом, после стирки. Я буду мочить и раскладывать платочек. Вот. и сейчас мне нужно связать дополнительную завязку так. Итак, так завязки завязки завязки я сначала начинаю вязать шнур из четырех петель набирая на спицы 4 петли и вяжу по сути то же самое но не прикрепляя к, к кромочной то есть передвигая спицу я вяжу эти четыре петли и так я вяжу сантиметров 15 больше я не хочу просто чтобы у меня был как бы э, такая возможность для манипуляции Продолжаю. Так вот провязала я шнурочек. Так вот провязала я шнурочек. Получилось у меня здесь 19 сантиметров. Вот пусть так и будет. Значит, сейчас я буду присоединять, то есть закрывать петли и присоединять этот шнурок. Да, у нас этот 4 петли а здесь у нас было 3 петли я сейчас и получается что мы вяжем четвертую петлю с петлей основного вязания провязываем вместе этот у нас будет немножечко по объемнее из 4 петель все делаем все точно так же просто у нас здесь 4 петли И вместо кромочных мы закрываем вот эти вот петли основного вязания. Так, так три петли я закрыла, а теперь мне нужно перерезать вот эту ниточку. Узелочек просто маленький, аккуратненький сделаем. Потом я его ее продену сюда и продолжаю продолжаю вязать и закрывать петли. до конца нашего вязания пока все петли не закрою провязала я все очень красиво получается вот и дошла я до конца провязываю как бы последние вот эти три петли которые я подняла присоединяю вернее присоединяя я последние три петли которые подняла Ой, провязала видите не надо далее тоже буду продолжать вязать только вот эти вот четыре петли делая завязку еще вам потом взвешу сколько точно у нас в одном матке я уже вижу по величине моей косынки что действительно был неполный моток я просто этого не помню жилет вязала в прошлом году и скорее всего часть довязывала да. жилет вот у меня осталось как бы остаток жилета. так сейчас я вижу вот эти четыре петли вот и в мотке у нас э, пухнорки идет 50 граммов основной моток и 20 граммов дополнительная нить, то есть 70 граммов. Вот я взвешу сколько у меня здесь и решим, сколько у нас всего уходит на этот платочек. Вот так вот. Я продолжаю вязать столько же, сколько и здесь. Когда связала шнурочек, я все петли закрываю. И в принципе и все. Теперь у меня в ВТО. Нам нужно разровнять, распрямить это все дело. Шнурочки должны распрямиться. Обвязка, шнурочки, сам платочек то. Рубненький. А вот шнуры нам нужно обязательно постирать чтобы у нас все улеглось вот ну и я что я буду делать мочить не буду прям стирать намочу аккуратненько разложу на полотенечки и высушу потом вам покажу и мы промеряем что у нас получилось по размеру и взвесим еще. Сколько по расходу. Вот вот, так вот у нас пока. и так вот она моя косыночка, постиранная, распушилась, все прекрасно. Кстати, вот очень удачно она приняла форму, вот видите, она завернулась как бы. Сюда, что очень классно при завязывании. Вот, сейчас я вам промерю. По, по размерам бухнорки он не меняет свои размеры. Значит, здесь, вот, если брать без обвязки, то это те же 50 сантиметров, как и было и с обвязкой это 53 сантиметра вот высота по вот этой вот части 25 сантиметров и длина длинной стороны вот этой боковой боковушечки у нас 38 сантиметров вот такие вот размерчики вот такой вот платочек косыночка вы можете связать побольше вот а еще обещала бы Итак, в матке у нас 70 да, граммов, а 47, вот, две трети матка у меня, девчонки, видите, правду я говорила, что у меня был начат маток, так что то, что я говорила в начале видео, что э, два матка хватит на косыночку, перчатки и манишку, это правда. Вот так и, и хватит. Два моточка. Можно три, конечно, взять, чтобы перестраховаться. Но если вот такую маленькую косыночку, как у меня, и манишку, ту, которую я вам оставлю ссылку, и перчатки я вам тоже оставлю ссылку, девчонки, то, то все у вас получится на два мотка. На пряжу я тоже <laughs> оставлю ссылку под видео с AliExpress. Еще есть время еще тепло, придет, свяжете очень быстро. И еще у меня просьба, девчонки, к вам. Мой канал оказывается в теневом бане. Это мне выдали специалисты, делали анализ моего канала, поэтому у меня большая просьба к вам, девчонки, кто у меня активный, я знаю, вы, вы есть основной такой костяк, поэтому просьба, да и не только к, к основным, я вас всех ценю, люблю, вот, ко всем подписчикам, если не трудно, девчонки, возьмите, нажмите кнопочку отписаться, сразу же подписаться и нажать колокольчик, уведомления, да, это, эту манипуляцию YouTube воспринимает как массовую подписку, если вы сделаете вот такую нехитрую не манипуляцию, вот просто возьмите под видео кнопочку Отписаться, снова же через секунду подписаться и нажать колокольчик, то YouTube это воспринимает как активные подписки на канал. И возможно, а еще к этому лайк, комментарий, ну и желательно поделиться в какой-то группе или на своей какой-то страничке. Ну, в общем. В общем, вы все знаете, потому что все блогеры, блогеры об этом говорят. И нам, чтобы выжить, нужно быть активными. Так, я всех благодарю за ваше внимание. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.